Очень вкусное и простое узбекское блюдо традиционно готовит в казане на открытом огне, также, для приготовления домлямы используют мультиварку, что значительно упрощает процесс приготовления. Домляма выкладывается слоями в определенном порядке, затем жарится и тушится около двух часов, мясо получается мягким и сочным, а овощи наполнены вкусом. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовим ингредиенты. Сало нарезаем кусками и кладем на дно мультиварки. Добавляем нарезанный лук. Говядину нарезаем кусками и обваливаем в смеси специй и пряностей, солим и выкладываем следующим слоем. Лайкайте, подписывайтесь комментируйте. Добавляем еще немного лука. Морковь режем кружочками и высыпаем на лук. Следующим слоем выкладываем кусочки болгарского перца. Далее, пойдут нарезанные дольками помидоры. На помидоры кладем кружочками порезанный баклажан. Далее, посыпаем солью, травами и перцем добавляем чеснок накрываем домляму листьями капусты готовим в мультиварке 30 минут жарим затем включаем режим тушения на 90 минут домляму подаем горячий дополнив зеленью приятного аппетита вкусняшки подписавшимся обещанный список ингредиентов говядина 400 грамм, сало 150 грамм, лук репчатый 1-2 штук, морковь 1 штука, перец болгарский 2 штуки, помидоры 2 штуки, баклажан 1 штука, листья капусты 3-4 штук, белокочанной, чеснок 8-10 зубчиков, соль 2 щепотки, пряные травы 1 столовая ложка, паприка 1 чайная ложка, перец черный 2 щепотки, количество порций 4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Пока-пока.